Третья вид деятельности, который называется А-карма. А значит приставка, которая отрицает следующее слово. А-карма значит без кармы. Это значит действие, которое освобождает, которое не несет за собой вообще никаких последствий. Не порабощает человека и не дает ему благосостояние. Это то, что освобождает. Потому что благосостояние, когда мы делаем много благочестивой деятельности, мы привязываемся к тому, что мы такие хорошие, мы привязываемся к какому-то комфорту или к результату своей деятельности к тому что мы будем вот получать что-то хорошее и эта привязанность она заставляет нас ну как бы увеличивать эго с одной стороны гордость какую-то с другой стороны привязываться к наслаждениям этого мира но пока мы живем в этом мире говорится мы не сможем быть полностью счастливыми потому что здесь ну, неизбежно будут страдания так уж устроен этот мир здесь все идеально быть не может может быть мы можем подстроиться под что угодно, да? мы можем, человек он такой, что может подстроиться под любые условия и притворяться счастливым. Ну, как минимум, самый простой способ, это просто там, употреблять наркотики, алкоголь и быть счастливым. Но это все иллюзия. И также эм, негативную деятельность, когда мы делаем и после нее страдаем, это... А карма это деятельность, это духовная деятельность, духовная практика, нацелена на духовное развитие.